Да, Серега, здорово. Все, я начал запись. У нас были пропуски. Слушай, хорошо выглядишь. Парикмахерские открылись, что ли? У нас все открылось, как бы это. Ну, еще масочный режим какой-то. Я вчера посетил своего. Я говорю, как я рад тебя видеть, Рома. Так, смотри, у тебя, в общем... Ну, что, мы там с тобой тайное совещание устраивали по поводу выхода из пике. <свят> вот, разобирали там личные финансы, ты запустил, получается, инфобиз, у тебя там делится он на, ну, на физлиц, на юрлиц. И получается, у тебя клиника начинает сживать. Э -э, да, у тебя он это сзади штука фона, ты, получается, там уроки проводил, да? Да, -да здесь я и Лило проводим уроки. <свят> Самое я, я нахожусь. Возле... Самоизоляция <свят> <свят> в жесточайшей. В жесточайшем лесу. <свят> ну да, да, да вот э, так что еще из новенького мы начали получается на нашего финансиста передавать заполнение да ну там буквально неделька еще прошла yeah. вот чтобы твоего человека высвободить для чара для там, еще каких-то твоих задач mm -hmm. вот максим который вел ну и сейчас ведет и тоже нам помогает вот я предлагаю рассмотреть сначала клинику ну, у тебя сейчас ну весь взгляд на инфобиз я все-таки предлагаю клинику сначала. Чтобы yeah. там поставить кол ясности, да, вот этот. Yeah. И потом уже передвигаться к инфобизу. Uh -huh. Вот. Ну и, в принципе, у нас передача там заполнения. Ну, инфобиз особо сейчас не ведется, да, там учет. А, ну, у нас такое штука, что мы. Ну, клинику сначала, да, Оксана там будет вести, а потом она, ну, как бы, как все там, все четко отработает, перейдет к инфобизу. Uh -huh. Все, у нее, в принципе, все явки, пароли там подключены. Yeah. Вот. Что, давай тогда демонстрацию экрана и. В принципе, наши рабочие рабочий там план факт. Посмотрим, как у тебя... Я не помню, сколько мы снимали. Недели 3-4, наверное. Месяц. Где-то месяц. Да. О, давай проанализируем, как тебе коронаварус. COVID-19 тебя Корон... потрепал. Коронаварус. Коронаварус. коронаварус. Вон след твои фанаты. Они говорят, сколько Сергею или Пину лет? Ему 68. Конечно, конечно. 69 исполнилось в марте. 69 в марте? Да. Не, реально, сколько тебе лет? Ну, реально. Я же в клинике омоложения работаю. Выгляжу на 25. Перекинь ему, реально, 68. Он все курит постоянно, эти. Жировые штуки задницы прям берет. Какая-то новая технология. Биоревитализацию внутривенно. Какого дня рождения? Год рождения. Год рождения у меня? Ага. 39-й. 39 у меня там просто, видишь, как бы годы войны, когда были, там год за два шел. Это его, он еще, говорит, его потрепал, то, что там год войны у него был. Так, ну что, давай я демонстрацию экрана. Мы так долго я можем. Я сделал, не нет? Не нет, не нет, не видно. Это же, ну, как бы я просто пенсионер, видишь, не разбираюсь в ваших этих... Скайп да. всяких, кто-то интернетах. Кто такой компьютер? Компьютер, да. Вот он. Ну все, включилось а -а -а. вроде. Все, вижу, да, да, да, да, все хорошо. Так, ну что, смотри, что у нас получается по июню сейчас. Это мы смотрим по факту прошлой недели. Факту. Ну да, вот смотри, у тебя, ну, то есть мы март шли там на... Три с половиной, но сделали две с половиной выручки март, да. но ну, мы шли на да, да, да, вот, мы шли на там... Половины, но там подкосило. Там да, же началась да. вот эта вот свистопляска, как раз таки, да, с середины марта. вот И поэтому сделали два и пять. Но там мы еще расходы не успели почитать, не успели но, но... расходы. Исходя У нас, прибыль, из... у нас прибыль, плановые затраты тоже суммируются. Вот последняя строчка. Получается, ты в апреле заработал 361 шестьдесят одну. Хотя мы планировали вообще, что ты там в жесткий минус идешь. Да, ну это ты посмотри, на какой выручке это было заработано. Да, да, да, то есть мы выгребли вообще чудом. Вот, и май у тебя уже там, ну, начинает освежаться, да, получается. Угу. И вот сейчас уже идет июнь. Июнь на какое там число забито? Июнь, вот, две недели прошло, вот я иду на 85% пока, на 86%. Ну, то есть у тебя выручка 782%. Угу. Мы хотим, чтобы у тебя было миллион девяносто, ой, миллион девятьсот пятьдесят, вот, ну, чистой прибыли метим. Ну, вот, по рознице, по рознице половину уже сделали, да, там, Больше, чем на девяносто, ну, на восемьдесят процентов. Вот. Все, а статистов, шпак, то, да. у тебя решение было статистов, ты, как бы, ну, короче, врачи сейчас и статисты, то есть врачи делают да, услуги да. статистов и статистов, в общем, ты подсократил. Вот, да. И понял, что в принципе врачи справятся с, ну, как бы с этой работой, и в принципе их держать не обязательно. Да, просто вот здесь у меня в апреле и в мае это, работали тоже врачи, я просто дробил это на два, две подкатегории, но это такой как бы, короче, это там путаница в учете, путаница в зарплате, там, и в итоге да, принял да. решение, что врач-то врач, врач даже он делает эстетические процедуры, это все врач. Да. Вот это, безусловно, направление врачей и розница, и все остается таким образом. Да, Окей. И, в принципе, июнь у тебя сейчас там плюс-минус что-то размораживается, и уже, в принципе, можем делать больше бомбануть, чем, короче, май. А, Да, вот сейчас мы, собственно говоря, на этой сессии сейчас и запланируем задачи по выходу. Потому что у меня за эту неделю после нашего разговора с тобой, она у меня сложилась, и есть сейчас понимание, как я это сделаю. Мне это надо делать только сейчас через, как это называется, через кристально чистый... Взгляд финансиста пропустить, да, через, через этот угольный фильтр, так скажем. Да, ну, да. да. Ну, смотри, мы с тобой общались, да, там я сразу готовый скажу, что что, ну, то есть ты сейчас начал генерись, да, жестко погружаться, но здесь как бы подотпустил, плюс заморозил. То есть здесь сейчас надо, ну, срочно размораживать, потому что у тебя сейчас реклама уже не идет. Ты запустил рекламу? Да, да, ее нужно запускать сейчас сюда, да. потому что я ее пере, переориентировал. Но вот, кстати, по инфобизу, вот смотри, что у меня получается. Подожди, подожди, подожди, я знаю, что тебе не терпится Давай, давай, тут добьем сначала. Смотри, можно запустить рекламу и запустить менеджеров, которые будут обрабатывать заявки. Вот и это я хочу также... сделать. И у меня сейчас и задача вот. что, сделать, то есть по, пойти в сторону найма. Единственное, что пересмотреть мотивацию, ту, которую то, которое я буду предлагать людям. То есть мне очень понравилось сейчас во время вот этих кризисных месяцев в апреле и мая и части июня работать за результат. То есть мы работаем без закладов, работаем только за результат. Uh -huh. И это нравится и людям, которые работают. Они получают сейчас зарплату еженедельно. Uh -huh. Это нравится мне, потому что у меня не возникает вопросов, а какого хера вы там делаете. Да, то есть ну, есть моменты конечно которые стоит еще поправить чуть-чуть там контроль качества внедрить и так далее mm -hmm. вот. но в целом то есть я сейчас готов к тому чтобы разделить снова да то есть у меня была гипотеза до, до захода в кризис у меня была гипотеза что мне не нужен отдел продаж у меня будут работать администраторы mm -hmm. и вся задача, вся задача ложилась на плечи маркетинга да то есть это приводить лидов, которые уже хотят, запишите меня. Но все-таки вот эти вот месяца, да, апрель, май, июнь показали, что мне дел продаж все равно нужен, все равно нужен. Мне нужны админы. Поэтому я сейчас буду снижать ставку по админам, ставку за выход, буду добавлять им премиальную составляющую за без, ну там, за определенный формат работы, да, плюс за выполнение планов. Буду выводить... Давай, знаешь, как этот угольный фильтр финансиста. Когда ты запустишь трафик, и когда его начнут обрабатывать маркет и менеджера? Вот и все. Один, ну, два главных вопроса. Это вот мы сейчас с тобой будем обсуждать, потому что у меня ну... Ну, я тебе, ну, как бы скажу, блин, сегодня там, ну, как можно быстрее. Ну, то есть, у тебя сейчас по сути. Вот смотри, у нас, у нас сейчас, да? ты попросил посозвониться раньше. Ну. У меня на 11 часов был созвон с маркетологом, да, то есть сейчас он будет в 12, Ну там но, как... но, но, да, да, не, но я тебе не гоню на тебя бочку, ты вот, ты а да, меня да, просто просишь об этом, Ты да. еще бабку не за это отдаешь. Так что по-любому трафик, по-любому, ну, обработку в деньги, как бы эти да. продаж, то есть, да, там, трафик, гипотезу тестируем. Будет трафик, сейчас будет найм менеджеров, сейчас будет найм контроля качества, найм отдела, найм администраторов заново выводить, найм, найм управляющего наем врачей и потом на все на это дело наем управляющего, да, да, и погнали в стратосферу. Ну да, то есть, ну, если там, вот как финансист, да, то есть надо размораживать всю эту коляску и закручивать ее по полному объему. Да, да, а все это дело, знаешь, подпитано чем? Я тут нашел для себя очень хорошую тему, очень прям, которая меня очень, чрезвычайно сильно бодрит. Это в инфобизе, то есть я вот сейчас начал читать для косметологов, читать им способы продаж, привлечения клиентов, там, ну, а все это дело базируется на финмоделях, uh -huh. и, и меня прям это дело штырит, то есть я прям хочу, да, то есть, это развивать. И более того, есть даже некоторые запросы людей, которые готовы открывать там клиники, и они не знают, как это делать, ну, типа там всякие разные моменты, как людей uh -huh. нанимать, как там что считать, как ценообразование, как там клиентов приводить и тому подобное. Я хочу э, пойти в эту сторону, то, что мы с тобой обсуждали, вот прям созрел, да, да. Наш, пойти в сторону именно обучения, Простите. да, обучения именно вот, ну, э, владельцев, владельцев клиник, владельцев частных кабинетов. Это э, франшиза 1.0, условно, так называемая. Условно это так, да, то есть это будет либо, ну, то есть это, да, этот э, Прицел, да, такой, то есть, ну, как бы заход самый дорогой продукт будет, да, у меня это работа лично с человеком до результата, да, то есть, и потом далее вполне возможно, если мы сработаемся, то заход там в долгую в партнерство, да, то есть, когда mm -hmm. я буду консультировать, у него будет, может быть, открыт там открыта клиника под моим брендом, там, под нашим брендом, точнее, слейлы, вот, mm -hmm. и, ну, и как бы мы будем там, на партнерских условиях работать, то есть, это то к чему я хочу прийти, и, соответственно. Yeah, yeah. Готово, я что могу сказать, у тебя ну как бы, там все готово, по сути. И вот все то, да, что я сейчас там... делаю, вот все вот эти вот таблицы, все эти вот наймы и так далее, я все это дело описываю, во-первых, да, чтобы это у меня все в одном месте оставалось. И я, по сути дела, готовлю франшизу все. И мне это прям очень сильно бодрит, и это прям то, что, ну, прям вообще. Я вот это вот хочу бахнуть. Ну да, да, но я тебе так сразу наперед скажу, как бы, а, тебе надо вот эту студию, ну, ой, не студию, извини, клинику омоложения прокачивать, потому что ну, вот я учу, там, кто покупает франшизы постоянно, чтобы они приходили и спрашивали про управленческий счет. Покажи свои средние чеки, покажи свои рентабельности, покажи там свой склад. Ну, то есть покажи, как ты вообще управляешь этими деньгами. И покажи за счет чего я как бы, я не знаю, хотя бы там 20% сделать ну, чеков, да, там, там, в первый, во второй, в третий месяц, да, как ты это, ну, как ты это расписываешь. И а все, нет, и там уже. Это будет у а? меня такой демонстрационный образец, то есть я сейчас сделаю. И идеальный образец, да, по сути. Ну, я тебе так больше скажу, ты из клиентов у меня идеальный образец. То есть вот такой штуки, это ну мало кто доходит, да, там все ее хотят. Знаешь, за сколько? За три дня, чтобы мы вот это все дело так вот подготовили в, такой режим, в таком режиме, как с тобой ведем. Но мы там месяц, два, три, четыре, помнишь, сколько с тобой настраивали уже только эту штуку? Да, да, да. да. И то, это уникальная подтяж штука, ее как бы, ну, ее не всем внедришь. Ну, условно, по сути, омоложение, как бы она подойдет, да, там, плюс-минус, и то не всегда. Вот, но под какую-нибудь стройку там, или клининг там, или еще что-нибудь, как бы надо индивидуальную все-таки, ну, индивидуальную настройку, да, там, чтобы это именно рабочим инструментом было. Вот, а тут смотри, я тебе почему говорю, что надо рекламу и отдел продаж надо крутить? Потому что у тебя уже 780 э, выручки. То есть это говорит, что к тебе уже, в принципе, идут даже без рекламы. А если ты рекламу сидишь, ну у тебя может, ну, как бы стопудово будет больше, ну, и выручки, и выручки. Реклама, реклама, да. То есть. То есть ну, вот, точно а нет, после того, как мы разобрались с твоих количественных финансов. Это, это, это трафик, это лиды, это обработка, то есть за то есть, клиенты. И следующее это исполнение, то есть врачи. Вот, собственно, и все. Дальше... Ну, Что? у тебя врачи сейчас у тебя двое врачей и у тебя в принципе они еще провернутся, так что то есть они миллион четыреста бы провернули горочки за две недели. То есть их, ну, об, ну то есть они мы справились с этим объемом. То есть у тебя, по сути сейчас вопрос в обзоне базе в трафике в новом, ну, чтобы менеджеры их там расшевеливали. В принципе, это и все. Вот что ты делал в мае, ну, февраль, март, вот то, что мы делали, да, там, когда не было, ну, там, вируса этого, слова. По сути надо запустить обратно. У тебя сейчас январь, когда ты остановил рекламу и всех менеджеров разогнал. Вот, тебе сейчас срочно нужно в февраль. Ну вот, ну и, и, раз, и разгонимся по-любому. Mm -hmm. То есть менеджера и маркетинг и все. Тем более ты с маркетологом mm -hmm. сейчас будешь общаться. Ну и ты сам по маркетингу разбираешься. Для тебя запустить не проблема. И менеджеров, в принципе, ты можешь старых как бы нанять на удаленке, которые у тебя ну, работают. Mm -hmm. Или вообще объединить у тебя отдел продажи по франшизам есть? Ой, по франшизам по инфобизму. Нету пока. Вот это у меня будет объединенный отдел продаж, у меня он будет один. Я он понял. будет у меня на клинику и на инфобиз. Да, там с одним Но руководителем. Так вот, как бы, прям вот эти три задачи маркетинг, ну две задачи маркетинга и отдел продаж. Да. Все. Ну, в первую очередь на клинику, вторую очередь на инфобист. Угу. Так и будет. Ну, огонь. Что, куда-нибудь зафиксируем тогда эту штуку? Да, ну смотри, вот я здесь для себя э, разбираю трейла пока не совсем это понятно, то есть я там один раз зашел, второй раз зашел, но мне как-то захламляется, я прям ну боб -боб -боб... вот так вот, да. И тут вон смотри, прям ну какая-то хрень, я в ней теряюсь. А создал еще одну, под названием мой бизнес уже. <House> тут вот что-то накидал. Да, то есть, и, ну не знаю, можем заново, да, там сделать эту табличку, ну, сделать доску трелла, там, и по ней погнать. Да. Нужно... Ну, смотри, вот эти треллы я как использую? Я использую, например, у меня есть задачи по клинике, да, например, с каким-то человеком на обсуждение. Я создаю, допустим, доску под это. Есть с таргетологом задачи какие-то. Я да, ну вот когда у меня есть с проекты с какими то людьми, например... То есть, ну, если даже один есть, то я как бы создаю трайал с ним и там с ним работаю. То есть, когда я с ним созваниваюсь, я как бы потройал с ним, ну, открываю открывают трайал, ну, и с ним созваниваюсь. То есть, я как бы, ну, у меня есть одна доска, ну, там супер личная, я там уже все как бы раскидал, там уже появилась доска семья, там с женой, с сотрудниками у меня там отдельная доска. Когда какой-то новый проект, я тоже там, ну, доску создаю. Все проект заканчивается, у меня все задачи все свободно. Или добавляются постоянно, например. Но это тема, когда здесь больше одного человека. Ну вот сейчас мне чего упорядочить? Обратно в Google, да, все вести? То есть в этой таблице не совсем понятно, как... Ну, вот смотри, считаем. тут можно как сделать? Вопрос такой, чтобы... Опять же, помнишь, мы как делали, да, например, я тебе говорю, распиши все задачи, которые у тебя в голове. Помнишь, ты... Ну, то есть у тебя опять как бы накопилось, все, джух, выписал. Какие мы будем делать первый? Кто ответственный? То есть, можешь туда все как бы сделать. Ну, то есть, еще один виток просто сделать, да, Это не шаг назад, это как бы новый виток просто и все. Ну, то есть вернуться в Google, да, ну, смотри, в Google мы перехерачили с тобой сколько, 148 задач или сколько. Ну, что-то там очень много, да? Вот. И ты как бы видел это, тебя отмотивировало, видел, кто ответственный, там меня удалял, там отказывался. Ну, то есть быстро это все дело происходило. То есть мы провернули большой объем. Тут, как бы, я не. Ну, то есть, ну, условно, надо вникать. То есть, Хочу ты... все-таки попробовать э, Трелло, и сейчас у меня, смотри, какая как бы есть теория. Yep. Ну давай назовем эту там задачу, там, как ее сейчас назвать, бизнес есть, мой бизнес есть, какая там задача, как еще может называться доска? Нет, смотри, вот с какими-то людьми ты что-то делаешь. Не, ну для себя, для себя передвигать просто, смотреть, так, вот у меня задача, То есть у меня есть, смотри, какая как бы теория. Сейчас, подожди. А -а -а -а -а. Подожди, то есть вот. То есть, вот здесь задача на проработку. Я сюда запихиваю проекты. Да, там, к примеру, там, запихиваю проекты, которые нужно проработать. То есть, и, э, то есть не прям там мелочь какую-то, да, то есть, а прям, ну, допустим, там, нанять там администраторов, там, создать отдел продаж, там, да, то есть, запустить трафик, ну что-то типа такого. Ну, короче, ты знаешь, я противник этой хрени. Звониться с таргетологом, звониться с Оксаной созвониться там, что-нибудь еще там, закинуть да, после... денег на рекламу, там включить рекламу, просто беседовать трех менеджеров. Ну, то есть прям, чтобы был вообще понятный шаг. Ну вот так, подожди, ты же дальше не дослушай. То есть вот смотри, допустим, наем отдела продаж для клиники, да? И здесь вот пошла. Там, тран да, то есть там, создать профиль вакансии, вот я его создал, да, там, создать профиль кандидата, создал, вот, описать мотивацию, создать поток клиента, ой, поток откликов, выбрать подходящий кандидата, вывести на стажировку, вот в работу. Ну, то есть вот примерно вот так. Все, готово. Да? То есть. Uh -huh. И таким образом, как бы действовать, ну, не знаю, может как-то так разбираться. Здесь задача на проработку, когда я просто как бы, наем отдела продаж для клиники сделать. А то кто сказать, у тебя будет наем отделом заниматься? Ну, то есть кто-то будет заниматься. Ну, Максим, скорее всего, тебе с ним надо сделать, ему задача нарезать, да и все. То есть ты когда с ним сознаешь, ты говоришь, да, открываем, что там сделал, что не сделал, да, новых задач накидаем. Что будешь в эту неделю делать? Все окей, давай погнали. А свои я где веду? Свои какие, например? Только твои задачи. Только мои задачи, ну, там, цепочку писем написать. Это ну я все. сейчас. Это ну, все это, ну, как бы, оде ну, отдельный можешь сделать. То есть, когда ты с Максимом созваниваешься, тебе не надо ну, увидеть эту всю хрень. Я надо, когда ты с Максимом созваниваешься, тебе надо только задачи по нему увидеть. И чтобы у него был туда доступ. то есть чтобы ты мог туда постоянно что-то докидывать. То же самое по финансистам. То есть, ты предлагаешь сделать вот так, да, сейчас я открою свой черновик. То есть, эти доски, как бы, могут, ну, проект, допустим, ты построил дом, он у тебя, допустим, отпал. Вот. И чтобы эта задача, вот эта маленькая карточка, это был просто один ну, шаг, чтобы ну, вот я против чек, ну как бы я против этих чек-листов. То есть ты можешь там, не знаю, позвонить Максиму, то есть еще что-то. Ну, то есть разбить задачу прямо до простого супердействия. А так он у тебя висит, висит, ты там вроде галочки ставишь, и как бы ну, ставишь и ставишь, там ну, как бы, блин, непонятно. А так ты как бы раз, мне ну, как бы закинул туда все. У тебя нарисовал второй шаг, там ее закинул, третий шаг, четвертый шаг, тык-тык-тык, ты как бы ее закидываешь, закидываешь, закидываешь. Каждый раз ты понимаешь, что тебе надо делать. Усмотрите, ну, получается, да, вот так, да. То есть есть личная доска, в да. которой там, ну, я э, э, планирую там, к примеру, там тот же самый, ну, к примеру, там крупный шаг. Мама, дело продаж, Да, вот для себя запланировал. Вот у меня в работе, вот я этим занимаюсь, да. И там пишу, ну, типа, там, ссылка на доску, на которой там это происходит. Ну, к примеру, да. Потом там следующая, там, Я смотрю, личная доска это, например, ну, как бы, типа по работе. Личная доска по работе. Условно, ну, да, так. Да, что ты там будешь делать? Вот твои конкретно задачи. То есть ты прям что делаешь? Что... И условно, что ты еще никому не передал делать или будешь делать сам. Все там, личная доска с лейлой, там, например. Ну, типа там, туалетную бумагу купить, продуктов, там, что-нибудь, там, аренду заплатить. Бизнесу. То есть, только сейчас только в бизнес. Я лейла, да, там. Семья. Макс, там, допустим, да. да. Это только бизнес, да. Я лейл семья, например. Да не, не, семьи семью не надо сейчас пока трогать, давай пока с бизнесом разбежемся. Я Лейла, я Макс, Антон, ну вот, вот, собственно и все, да, получается. И все, больше ты же ни с кем ничего не делаешь. Все, сейчас задача с Максом нарезать задач, потом Антон, потом э, Лейли, все, потом личную доску там проработать, то есть что еще можно кому перекидывать. И все, когда у тебя что-то дополняется по Антону, ты заходишь, дополняешь, говоришь, ну, как бы и ты понимаешь, что у тебя созван с Антоном там, допустим, завтра, и ты эти новые задачи с ним, поднимешь, ну, как бы поднимешь, запланируешь, когда что он будет делать сегодня, на неделю, там, еще как-то. И все, сделаешь там отдельный столбик на проверку, что он сделал, и, ну, как бы, и на проверку закинул, чтобы ты проверил. Mm -hmm. как... То есть тебе не обязательно в одном месте, тебе обязательно, чтобы человек, который делает вот эту всю штуку, был ну, в доступе к этой, ну, к этой вещи. Чтобы ты там что-то делаешь, а он без тебя все это двигает. И чтобы у тебя не было в личной доске, ну, дубляжей там каких-то. Ну, условно, у тебя есть проект. Вот ты с Антоном строишь дом. Все, у тебя там купить фундамент, ой, ну, заказать там бетон там и купить фундамент. Кирпич там, и это, это, это. Ну, то есть добавил туда Петровичек и прораба там Ну, короче, вот. Ну, доска называется, я Оксана, да? Сейчас. Ну, Сейчас. я Оксана, может, меня туда добавить, финансиста. Ну, то есть. Я, ну, финансовый отдел, например. Ну, вот, да, трое. Те же от меня тоже что-то надо, там, допустим, настроить ну. еще что-нибудь. Оксаной, чтобы я переговорил, например, какие-то вещи там прирешал. А что за Антон? А, я Антон Никита. Ну вот, видишь, трое. И там можно помечать, кто это будет делать что это будет делать, например, буду делать я и Оксана, буду делать я и Николай, например. Это будет делать Максим только, например. И это будет только двое делать. Или вдвоем должны это, эту ну, задачу, этот первый шаг, шаг сделать. То есть это, ну, как бы это типа проектная работа. Нет, ну. Хорошо. А если сейчас крупными мозгами взять, да, то есть вот смотри, вот у меня есть подразделение клиника, да, у меня есть подразделение сам себе косметолог, и у меня есть подразделение Бумеран, да. Вот, собственно, Но. поехали. Вот. Кстати, я здесь придумал офигенный логотип. Так, я все время косит в Короче, идем дальше. Ну вот и смотри, если здесь нарезать крупную задачу, то здесь получается пустить трафик. Но кто будет пускать его? Это Антон будет заниматься. Ну все, значит, доскантом. Вот их два человека. Ну и я в том числе. То есть, я здесь тоже участвую. То есть, я ну и все, там... есть такая доска, как бы, вот, ну, я Антон Никита, это туда надо запихнуть. Найм персонала. Я Макс. Это тоже по клинике. Я Антон Никита, да, пустить трафик. Потом здесь, это. Найм двух монет. А, ну, если так, админов. А, нанять а, медперсонал. А, нанять отдел продаж ну, то есть, я плюс отдел контроля качества Но да? вот это вообще очень плохо нанять отдел продаж и, и плюс отдел качества на прикинь что? нанять кого двух менеджеров нанять там кого там сотрудника по делу качества ну, ну, ну, нет, есть, здесь что у меня да нет теперь непонятно ты как вот пиши качество? задачу как будто вот ты ее передал например 2 и 2 все и человек сразу сделал то есть, здесь получается ну да? вот пиши тогда нанять Четырех врачей, нанять двух из Плюс один Вот это три. Ну, это четыре разных задачи. Пять админа это два вот. А когда ты будешь вообще у Макса писать, назначить только то собеседований, посмотреть, столько-то вакансий там. Вот, как, ну, еще раз дробить для него, еще чтобы было понятней. А, то есть, вот, допустим, мне задача нанять отдел продаж плюс отдел качества. Ты такой к... будешь говорить Коль, ты что делаешь я говорю, я нанимаю отдел продаж и отдел качества а на самом деле ни хрена не сделал а ты думаешь вот что-то сделал там большая задача ага. а если ты детализованно делаешь, ты поймешь что ага, я там уже 20 я не знаю, там 200 вакансий проработал там я не знаю, со 100 связался там 50 придет на собеседование из них там 20 пришло 5 ну здесь мы выбрали там 4 все как бы стопудовок нам придет работать то есть, чтобы у тебя эта детализация была вот в этом трейла именно, чтобы Макс прям чук-чук сделал, окей, сделал, окей. Ну, то есть микро вот эти шажочки. Ну вот так вот получается, да? Как вот это получается? Ну и это все на управленке еще. У... Тут у меня учет склада, непонятная история. Да? У... Учет абонентов, тоже непонятная история. И у... Это... проверки. Ну вот, их такого. Так получается, да, крупные задачи. Ну да, потом ты в досках это все режешь, с ними созванишь и говоришь, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это тебе надо сделать. В разных проектах там, без разницы. Угу. Созвонился с Максом, созвонился с Лейлом, созвонился с Антоном и Китой, созвонился там с Оксаной николаем и с собой созвонился, если ты один там, или подумал, кому из, ну, из ну, кому там проектной деятельности отдать этот момент. Чтобы у тебя, вот когда ты сотрудникам передаешь, либо другим людям, чтобы это было прям шаг какой-то минимальный. Видишь, когда ты пишешь э, это. Контент-план на Инсту. Реализация контента план на листу на Инсту. Контент-план в сторис. Видишь, ты вот четыре задачи. Вот эти две, которые ты расписал, четыре разные. Контент-план сделан на инсту? Окей. Реализовали, да. Контент-план на сторис сделали, да. Реализовали, да. То есть я тебе говорю, Серега, открой студию омоложения в Екатеринбурге. Ты говоришь, хорошо. Вот. А я говорю, Никита, открой студию омоложения в Екатеринбурге. Он говорит, хорошо. Ну, то есть, ты скажешь, хорошо, и откроешь, а он скажет хорошо, и не откроет, понимаешь? То есть я ему скажу, купи билет, там, заселись там, найди помещение заранее, найди там то-то, то-то, создай вакансии там так-то, так-то. Заранее там согласуй собеседование с кандидатами, или найди там hr отдел какой-нибудь, который тебе все это дело оформит. Понимаешь, ну то есть детализация, то есть она у тебя в голове есть, а у них нету. И тем более у тебя вот так а? шаг, Получается, что вот это вот все запланировать, расписать и подр. Расписать и принести в доски и созвониться с каждым человеком на задачи, этими задачами. Вот получается вот здесь, да? С там, можешь еще с чем-то. но главное, чтобы вот этот микро шажочек было, а не так, что у тебя там. Одна задача захватить мир, и там чек-листы лист из 2000 там каких-то пунктов. И каждый пункт еще, на, я не знаю, на сто пунктов можно там разбить. И все тебе говорят, ты говоришь, ну что тут такого, захватить мир? И все же понятно, и все тебе говорят, да, понятно. И никто ни хера не делает потом после этого. Зато всем все понятно. у тебя задача дохрена если ты так двигаться не будешь как бы ты все утонешь что знаю через день как у тебя появится ответственности кто заниматься трафиком кто заниматься менеджером кто когда да, там собеседование кто там когда за выход там какие мотивации там еще что-то там будет ну. Все получается. Вот у меня вот это моя ну вот. Да. Все расписать, все выписать. и запасить девчонка. завершёнки Стоит сделать вот эта, вот, эта вот хрень, помнишь, которая вот у нас была? Это вот а личные твои. Вот, мой бизнес, моя личная и все. То есть моя личная и туда прям всю вот эту вот хрень туда скинуть. Ну да. То есть личная доска бизнес и личная доска личная, так что ли? ну, можно, да. Вот, опять же, личное, личное, типа, ты личное можешь что-то слойло сделать. И, типа, чтобы вы там могли согласовать. Она может тебе что-то накидывать, ты ей можешь что-то накидывать, там, вместе смотреть личную доску. Вот, а есть что тебя только касается, например. А может такого и не быть. У меня вот моя личная доска уж слово в небытие. У меня сейчас нет. Ну, личной доске там, я не знаю, два пункта записано, таких там. Вот, все остальное, все, у меня нет личных досок где я там один условный. Вот, может она на какой-то период тебе нужна, там, одному. Вот, вот примерно так, да, предполагается, знаешь. Ну, можно, да, но я, ну, смотри, как удобно будет. Если что, объединить, то окей. Если лейлу добавить, там, и личное с сделать, окей. Если пока ты думаешь одному, то окей. То есть они у тебя могут отлетать, да, там, ну... Вот. Но один раз те выгрузить, сделать доски с разными людьми и все, их так контролировать потом. Хорошо. Блин, подожди секунду, пожалуйста. Сейчас пять. Уэйла! Уэйла! Уэйла! Сейчас сколько? Подожди секунду, пожалуйста. Секунду. Хорошо. Так, напиши, не тут вешлак, а тут за, тут решение, ну там, не тут вешла, а тут, тут возможность сделать себя свободным. либо типа сейчас получается этим занимается хорошо спланирую после этого дальше уже поехали ну, давай инфобиз обсудим тогда что здесь делать или тут ни хера не делать но смотрите тебя по инфобис все нормально расписано что тебе надо делать воронки там хренонки там что там новые уроки заснять переснять вебинар сделать там например ну давай сейчас я вот это также сейчас распишу здесь. Ну да. смотри, первое вот как бы сделать клинику нормально, ее запусти, вот. Вот так Ну да, да, и все, и как бы вот это вот, ну то есть как бы у тебя вот этот шаг вот вверх-вверху чего у тебя получается по клинике, как бы не дает нормально там ну до конца на полную мощность запустить инфобиз. Вот запусти вот эту штуку, людям да, ну как бы потоки вот эти организуй. Вот. Не ну, Инфобиль... Я, же с, этим Инфобильство... я же с этим параллельно же занимаюсь, я же это не остановлю. А если я это не, сейчас не запланирую, у меня голова там прорвется То есть она будет постоянно. У ну, же... по клинике понятно, что как передать и сделать. тебе на Это буквально надо, блин, я не знаю, вот что выше по клинике. Тебе сколько надо запустить это все в доски и созвониться с людьми? Ну полдня максимум. Ну давай сейчас сразу же это запланируем. Что-то не хочешь мне помочь, этим, не понимаю, а, потому что как бы. Я сразу же тогда пойду в полном машинка понимании. машинка для чатов. Машинка под, печат... под названием печатание денег, под названием клиника, остановлена. Меня это бесит жестко. жестко. Я быстро хочу ее запустить. Вот ты уже ну, даже знаешь, что делать, что там надо, что там кто ответственный. Даже тебе особо там ни хрена не надо делать. И просто на людям сказать, что им надо делать, создать доски и все. И как бы запустить это быстро. Вот Меня это как бы коррекует жестко. Дополнительно созваниваться, типа давай сейчас МФБС обсудим. Давай сейчас его обсудим. Я Нет. сделаю сразу и то, и это. И это запущу, и это запущу. Ладно, ладно. Но ты меня услышал, да, то что да. я -то... сердце, душа болит. Ну понятно. Сейчас, сделаю, сейчас это все сделаю, сейчас этим буду заниматься. Все, план родился, как я, Серега, все... Серега. Я тебе верю, я тебе доверяю. Нет, <с>... а ты можешь, не... <с>... что печатный станок остановлен, как бы и вот, то есть мы с тобой общались, и ты его как бы не запустил. Я не понимаю, в чем проблема. Вот, но его вот надо срочно... сделать. Я не хотел, знаешь, там бросаться из огня до полымях. Думал, как это сделать. Ну все, ладно, давай, по этому по инфобизу что у тебя там надо? Ну тоже получается. Запустить ну, учет да, по-любому. Да, потом здесь у меня получается идут два курса, да, то есть э, записать э, курсы с ССК, там осталось ну, буквально вот там, да, это неделя. И потом mm. следующий будет это, записать э, курс э, Бумеранг, второй, да, вот мы сейчас его пишем. Ну вот уже люди есть, это выполнить обязательство называется, да, здесь. Uh -huh. Хорошо, это я сделаю. Дальше мне что нужно? Мне нужно приток новых заявок. У меня есть гипотеза, которые надо протестить, да здесь. То есть есть гипотеза по поводу ССК, то есть здесь это э, воронка, э, нет, не воронка, как это назвать, э, продажи, продажи ССК через э, просмотр видео э, вебинара да, плюс цепочка писем вот такое, есть, да, продажи ССК через это. Второй есть, это продажи ССК э, через э, мини-курсы за 990 рублей. Да, есть такое. Угу. Потом дальше это все то же самое, только по бумерангу продажи бумер через просмотр вебинара плюс цепочка писем продажи вот вот чуть по-другому бумер а через через вебинар здесь косметология это бизнес затем где это? Затем э -э -э, интенсив. Тут у меня модель э -э, плюс A и контент план. И дальше это э -э -э, сам курс. И здесь, собственно, пока, пока программа составляется да? вот такая цепочка еще потом следующее что здесь ла ла ла ла ла ла ла ла вот это потом у па па Ну все. Ну, все, да, вот все, такие. Все, давай. Дела. Мне, короче, надо с тебя обещание. Давай. Что ты сначала запустишь клинику и не будешь трогать, этот, трогать инфобиз. то что у тебя инфобиз, что? руки чешутся. Работу все. запущу. Потому что я сейчас все запланирую, созвонюсь исполнителями и скажу. Погнали, и они погнали. Да. И как да. бы я занимаюсь остальным, да. И начинаешь прикидываться на инфобиз. Потому что у тебя инфобиз руки чешутся, тебе охота быстро сделать. Если у тебя будет преграда в виде клиники, условно, ну, что тебе на клинику сначала запустить, а потом ты можешь инфобиз заняться. Ты быстро клинику сделать, чтобы инфобиз запустить. Ну, чтобы у тебя такая жажда на инфобиз была, и ты клинику быстрее подтолкнул. Mm -hmm. вот, потому что там, как бы, ну, все, у тебя уже отморозилось, все, тебе надо запускать там и трафик, и менеджеров, и чтобы это все ну, двигалось. Бабло капнет, все, и управляйся, его будем нанимать по-любому. У нас все готово, как бы, ну, вот, к этому, к открытию, условно. И, и то, что у тебя сейчас идут продажи, как бы, в условиях того, что у тебя нет трафика, это, ну, как бы, прямо тебе об этом говорит. так вот получается то что надо сделать по клинике желтым выделим что выдели желтым что это насрочно ну все ну, запустить просто тебе надо. и все. Вот. Как-то запустить, потом смотреть, что они сделали, подкорректировать, запустить. Ну, и, и вот, ну, это просто... В принципе, ты это делал уже, как бы для тебя это, ну, вообще хрень. Но это надо сделать, и оно как бы само не пойдет. Они без тебя не, не станут и не будут там такие задачи там долбить. Ладно. Ладно. Показать тебе все-таки, Да, да, давай инфузия, она прикольная. 1 апреля по 17 вот этого, да? О, о, о. Две заявки с вчерашнего курса. Шляпа, конечно. Так, ладно. Так, где деньги? Ты думаешь, надо материться? где мои деньги? Вот они, выбраны деревья. Вот. С 1 апреля с 1 апреля, вот, что получилось? Рапа-тапа-там. 273 тысячи выручка. Ну mm -hmm. вот так, ну слушай, давай так, как финансист, да, получается? Бабло, который ты туда вкучал, скачал, она окупилась, получается? Конечно. И чуть-чуть принесло тебе еще. Больше принесло сколько вложил сколько ну выручка 273 ну прибыль там 250 да это минус комиссии 50, 30, да, 250. Вот 250 тебе пришло сколько ты отдал ну, половину где -то. а ну то есть вложил 120 получил 120 ну, да, да. ну как бы на старте нормально ну прям ну, нормально ну, ну, ну и прикольно, что ты это системно сразу делаешь. Мы вот когда интенсивы проводили, мы разово там бомбили, как бы раз выручку забирали все. А потом у нас был затишье, потому что мы устали. И нам нужно было время потратить, ну, выполнить обязательства. У нас там группа два месяца шла и тратить. Вот это было так, короче, там. ну, мы не записывали, в общем, ни курсы, ничего у нас, ну, все на наших усилиях было. Не, у меня вон, смотри, сразу пишется тренинги. Вот у меня уже три тренинга записано, ну, два точнее, да, это, это разные пакеты. Uh -huh. Мы возьмем, допустим, здесь вот тренинг, а у меня вот здесь уже уроков сколько, да, еще три добавится и вот все. Вот это, уже, это уже продукт, то есть его уже можно купить. Uh -huh. вот он, он уже вот с работами, да, вот работы студентов. Да. Так, а есть у тебя какой-нибудь прикольный лендос, чтобы на видео посмотреть тоже? Да, его. конечно, сами мы как упаковали. Упаковочки нам покажи. То есть мы с тобой долбим в цифры, да, там, ну, хоть ну, какой-нибудь какой продукт. Я прямо этого, вот от этого кайфую. То есть вот у меня семинар, он у меня уже в автовагинар подставлен. То есть вот видишь, дата тайм, да, здесь. У -у -у. пока подгрузится. У -у -у. Ну, появится сегодняшнее число или завтрашнее. По-моему, завтрашнее появится. Херня, ничего не появляется. А, сервис надо оплатить. <laughs> Но она остановлена пока. Ну да, пока не запускаешь, окей. Да, ну вот, смотри, ну остановлено пару дней, то есть мы там пролили трафик, сейчас анализируем. Вот. Uh -huh. есть... uh -huh. папа пам пам пам пам пам пам пам пам пам та та пам-пам, пам-пам, та пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам это это самому главному. Это... Ну-ка, славская, покажи, чего там. Что мы тут сейчас будем сами? У нас можно пригласить специалиста угу. косметолога. Косметолога. Давай. У нас в гостях Лейла Рос. Доброе утро, Лейла. Доброе утро. Доброе утро. Давайте будем вместе развеивать все мифы, какие только возможно. Да. Давай. Лейла, наболела Столько разных компонентов Вот как раз в кремах антивозрастных Значит, коллаген Гелоурон Ну вот, собственно да. все, Она все отвечает, да? Там. Ну, вот первый Вы смотрите программу Таблетка Сейчас мы поговорим о Витилиге Представляю одного из героев Сегодняшней программы Геннадий Петрович Малахов Что такое Витилига? Что такое А Можете посмотреть, это вот такие белые пятна. Впервые они у меня появились после того, как я попал в 7-летнем возрасте под машину. Тань, после... давай перематывай. Ну, а что ты сейчас, сейчас, сейчас, застирайся. Ничего не сейчас помогло. Же. А теперь представляю вам вашу невесту по витилике, Екатерину Кузнецову. Катенька, у вас тоже на ручках витилиго? На локте. На локтях. Катюх, ну давай посмотрим, как ты живешь с этой проблемой. Меня зовут Кузнецова Екатерина, мне 25 лет, и у меня Витилиго. Лейла Палатовна-Рос, кандидат медицинских наук. Лейла Рос. У нас есть такая помощь. Лейла Рос, врач-дерматолог. Лейла. Лейла Палатовна-Рос. Кандидат в медицинских наук, врач, дерматокосметолог. Стаж работы 8 лет. Автор более 10 научных статей. Ведь Вика, или называют ее в простонародье болезнь белых пятен, она связана с тем, что на теле ни с того ни с сего, чаще всего после стресса... Виктория да. это что получается, твоя женщина? Да. Мои поздравления. И доктор Ирина Першина. Разбираться в вопросах красоты и здоровья нашей кожи. Сегодня мы будем вместе с экспертом, врачом, дерматокосметологом Лейлой Роз. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, девушки. Я вами просто восхищаюсь. Ну, вот изобилие э, всевозможных средств по уходу за кожей. Ну, мужчине, наверное, почти никогда не попробуют. Так, я, получается, работаю с московской. Клиника омоложения, которая постоянно светится на федеральных каналах, да? Вы замечали, что воздух после дождя, после грозы особенно, особенно приятен. Говорят, что озонотерапия творит чудеса и может сделать вас самой красивой и самой здоровой женщиной на свете. Сегодня мы обсудим несколько вопросов. У -у -у. Действительно ли озонотерапия может повысить иммунитет? Пришла к нам. Доброе утро. Доброе утро. Выходите к нам. Так, рассказываете, откуда услышали? Ну, дело в что Воздух уже есть. И поэтому... Рос. Врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук. Член российского общества эстетической медицины. Доброе утро. Выходите к нам. Доброе утро. Выходите к нам. Что же за волшебные свойства озонотерапии и правда ли, что он укрепляет наш иммунитет? Озон в настоящее время применяется во всех практических сферах медицины. Ну, короче, вот так. Ну, нет проблем тоже. Проблемно у нас. <смех> на Елене мы проверим, есть ли у нее аллергическая реакция на средства или нет. Отлично. Прекрасно. Да. Ну, сейчас узнаем. А, давайте мы возьмем для эксперимента. Короче, вот так. Так, ну что, все, ну, все я тебя больше я уважаю, уважаю, стал. Это, соответственно, у нас подписная страница. А вот у нас сам продающий курс. То есть Lindos продающий курс. Сам себе косметолог. Программа. Программа курса. Автор курса. Еще такое. Два месяца. Удобный формат. Ла-ла-ла. Отзывы о курсе. Ответы на вопросы. Вот это так вот мы упаковали этот курс. Потом есть интенсив, это для косметологов, инструменты для роста продаж практикующего косметолога. Почему вам это надо, то кто спикеры, темы, для кого будет полезно, что узнает, первый шаг, чек-лист регистрации и Это продается продающий вот такую вот штуку. Сначала вы вкладываете свои знания, затем ваши знания поднимают вас на новый уровень. Что будет в курсе? Веряco, получается, в период самоизоляции не скучал. Да. Вот, собственно, вот это вот. Вот это мы упаковали. Нормально. Наши работы и продаем сейчас. И на этом вот мы заработали. Ну, чтобы ты. Ну, чтобы все понимали, да, там ты вот эту штуку все сделал, трафик, работу там команды таргетологов, дизайнеров, там, вот сайт воял, там все эти хостинги, шмостинги. Ты это дело потратил 120 и 120 заработал еще плюсом дополнительно. Да, но тут трафик еще был. Еще на трафик мы а, еще 120 минус трафик. Не, ну, 120, трафик в том числе. Ага. Ну чистыми, короче, 120. Да. Так, ну окей. Ну смотри, студию, Ой, это клинику. клинику не забывай, да. Это... Сейчас вот, запущу. Это, она... Все понял. Вот это сейчас, короче, фигачу. Давай я это сейчас все сделаю, Коля. Короче, на доске все запилю. И мы смотрим... с тобой если что-то переживаешь, мы как бы с тобой можем не знаю, два раза в неделю созваниваться, там а, или два раза в день, там, там. И тебе наберу. Давай так сделаем. Но, но доски сделать с ними созвонить вот главное пускай не вот этот вот процесс чтобы там антон никита там оксана там ну как бы чтобы вот ну покрутилась эта штука чтобы уже собеседования там какие-то начали ш... макс чтобы там ну, включился там, по полной на персонала Врачи, сколько ты мне говорил два месяца врачи да там, ну, там чтобы ну, нормально вышли там, на работу да по твоим всем технологиям То есть сейчас у нас июнь заканчивается это что они в начале сентября только у тебя будут готовые Сейчас сделаю, все. Погнал работать, короче. 12 часов, все, мне пора на созвон с триггетологом. Давай, все. все запланирую тогда и с тобой созвонюсь. Мне знаешь, что еще нужно будет? Мне еще нужно будет с тобой завтра созвониться, если у тебя будет время, по финмодели пробежаться, по мотивации. По у -у -у. мотивации менеджеров, потому что я их там по-другому хочу немножко сделать. Да вот. без... Ты же знаешь, это для меня там вообще просто... Все, сейчас все запланирую и тогда согласуем с тобой во время. Ладно, а. ладно, давай, на связи, в общем.